приветствую всех подписчиков гостей моего канала с вами Лен Смирнова Я как всегда продолжаю делиться с вами информацией сегодняшнее видео по инвестиционному проекту Tron2Pay это оппозиционирую себя с майнером и все что связано с инвестициями друзья не забываем подвержены риску я зашла в него вчера был 0 дней так как в такие проекты заходить нужно на самом старте. Не через неделю, не через две недели. На самом старте. Можно тогда и подзаработать. Я зашла на пакет за 60 монет. Вот здесь опускаемся ниже план. Минимальный пакет 20 трон стоит и далее по нарастающей. Вот я зашла на 60 монет. Значит, на 6 дней будет он работать. Ну, тут по нарастающей идет. Значит, смотрите. Вот этих 15 ГХС дается при регистрации бонус. И 150 вот ГХС у меня куплено. Вот этот я купила. Tron2Pay. 1, 2, 3 как бы у меня куплено. И что? Значит день у меня выходит это вместе взятый 165 ГХС и вот здесь сумма 15 монет. 15,5 день. У меня еще как бы даже сутки не прошли. Но, тем не менее, я поставила там 13, по-моему, с копейками на вывод. Вывод обрабатывается в ручном режиме. Заходит администратор, проверяет и одобряет вывод. Значит, это домашняя страничка, это контакты. Вот здесь «Аккаунт». Кликаем. Здесь, значит, наш партнеры. Находится реферальная ссылочка и вот здесь вам вот, депозит мой 60 монет. Я вчера закидывала, все делала в режиме онлайн. И вывод вкладочка: 13 монет. 13,5. Так как еще даже суток не прошло, я сразу зашла и поставила на вывод минимум на вывод от 10 монет. Пайт, все заплачено. Идем в кошелек. Вот они, 13.54. Мои монеты пришли, поступили на кошелек 3.08. Вот. Здесь видно. Все замечательно. Так, Ну нас здесь выплаты. Вот. О, 13.54, ребятки. Моя сумма. Видим, да? 1354 кавайты транзакции. Даже не знаю, что тут у нас. Ага. Даже транзакцию можно это все отследить. Замечательно. Вот. Ну и все, в принципе, что здесь еще скажешь. Не забываем о том, что это инвестиционный проект. Любые инвестиции, какой бы то ни был проект. Любые инвестиции всегда риск. Я рискую своими монетами. Каждый думает сам. Никто никого не принуждает. Я вам даю информацию. Потому что каждый сам решает, конечно же. Вот. Всем удачи, всем пока.